Всем привет, ребята! С вами Антон Сенов. Вы попали на мой канал, и сегодня мы будем в этом ролике надувать воздушные шарики. Как вы понимаете, воздушные шарики это как, как сказать, детская игрушка, но иногда используется для того, чтобы для того, чтобы предотвратить икоту, потому что когда вы икаете, <и> вот так вот то иногда же, чтобы предотвратить и коту, можно, можно не только пить воду и напугать человека, можно и надувать шарики. Это именно предотвратит вашу и коту, рекомендую. Вот, и поэтому сегодня мы будем надувать, надув, надувать воздушные шарики. Нет, не это не коты, а просто так. Надуть как раз все воздушные шарики. Вот это вот все, тоже воздушный шарики. У меня не один воздушный шарик, но у нас несколько. И будем надувать, конечно же, не гелем, но будем называть... Своими руками. То есть при помощи какая то обычно А Осталось только распаковать. Видите, абсолютно разноцветные. Вот, видите, прям все красивые. Покупал я эти воздушные шарики в Архизе. Вот, на Кавказе. Видите, если, если что, на подсказке два ролика. Путешествие в Архиз. Вот, еще на подсказке. Вот, поэтому погнали надувать шарики. Это, конечно, сейчас еще не модно, зато самое то. Поэтому погнали. Начнем с красного цвета. Самый красивый цвет для меня. Вот, поэтому погнали. Видите, мы надули первый раздушный шарик. Осталось его только свернуть. Осталось только его свернуть. Пардон. <свист> Присядь смешно. Наверное, вам было, вы наверное, вы угорали. Надо, надо думать Нададу... еще шаг. <свист> О, надули. А сам только я его свернуть вот так. Сейчас тут должны быть нитки. Нужку. Всем Если шоу тут нитки. Вот. А там только завязать. Вот. Бывается, конечно. Немножко задержимся. Вот видите, первый воздушный шарик мы надули. Осталось только остальные надуть. Естественно дело.